Эй, доброе время друзья, немного более полугода назад я решил таки отойти от пластомеров и заняться каким-то более-менее серьезным проектом, но к тому же не сложно реализуемое и учитывая мою любовь к шутерам было практически очевидно, что следующий мой проект будет стрелялкой от первого лица, однако ранее я уже собирал проекты от третьего и от первого лица, которые на этом канале известны как игра за 500 долларов и игра за 5000 долларов, бюджеты не самые маленькие для инди проектов и несмотря на то что Основная механика этих игр готова, к ним нужно создать еще множество контента, включая уровни. И как раз это самая большая проблема. Паков соседстора зачастую не хватает для всего, что нужно и уж тем более для всего того, что я придумал в своей голове. А создавать свой собственный контент очень долго, даже для лоу или стиля, в общем-то и нанимать фрилансеров слишком дорого, а собирать команду так это вообще отдельный квест. Но если вы все-таки хотите собрать команду, с которой вы вместе создадите классную инди игрушку под вашим чутким руководством, то XYZ School ведет набор на курс по продюсированию игр. Цель курса ⁇ научить тебя правильно устраивать пайплайн разработки и рассматривать игру как бизнес-продукт. На этом курсе вы придумываете и доведете игру до релиза, опубликуете ее в магазине и узнаете, как все это дело поддерживать. Будь то играя для ПК, консоли или мобильных платформ. Преподаватель Кирилл Заловкин. Опытный инди-разработчик, выпустивший более 10 проектов, включая Gripper Prolog, Paper Knight и Steam Panic. На курсе ты научишься генерировать идеи механик, искать и анализировать конкурентов, создавать прототипы в Maker, проводить плей проводить плейтесты и управлять командой, устраивать поэпляны работы отделов, внедрять схему модизации и систему аналитики, а также презентовать игру инвесторам и издателям, продвигать ее до и после релиза. А еще у курса есть бесплатная версия, на которой ты сделаешь свой первый прототип игры. Студенты XYZ School устраиваются в Spirosoft, Sabermy.com, Digital Forms и другие студии. Курс можно купить в рассрочку на 12 месяцев, и это не кредит, проценты платить не надо. Переходи по ссылке в описании, активируй промокод UARTALASKIPLUS и получи скидку до 40% и целый месяц подписки Plus, которая откроет тебе доступ к 30 эксклюзивным мастер-классам, а при продлении ты будешь получать еще 15 каждый месяц. В общем-то я был в небольшом замешательстве. С одной стороны мне хотелось побыстрее релизнуть какой-нибудь проект а с другой стороны хотелось сделать его нормальным. И тогда я решил сделать маленький аренный шутер для Google Play, кодовым названием которого стал Eternal, Некая отсылка к последней части дума. Но шутер... на мобилках? Честно говоря идея оказалась весьма сомнительной, мне то на консоли неудобно играть в шутеры с геймпада, а если отключить автоприцеливание, так вообще становится больно. Но если на геймпадах хотя бы полно кнопок, то на телефоне особо не разгуляешься. Однако в голове у меня висел тот же PUBG Mobile, и на самом Google Play я находил множество различных шутеров. Неплохим вариантом показалась рельсовая механика, как в Dead House, где персонаж идет как будто по рельсам, а вам всего лишь надо целиться и стрелять. Но мне такой вариант показался слишком уж скучным, и я подумал, раз уж я настолько вдохновлялся думом, почему бы не взять механику стрельбы и прямо таки из первых частей. Мы можем ходить и даже бегать, но не можем смотреть камеры вверх или вниз, только влево или вправо. По идее, это должно было упростить задачу игрокам, но мне показалось, что это похоже на какое-то жесткое ограничение и не оставляло положительных эмоций. Поэтому в поздних версиях я все таки вернул свободный обзор. Тем не менее, мне по-прежнему было не слишком-то удобно играть в на мобилке. Одновременно возможно либо идти и стрелять, либо идти и вертеть камерой, либо стрелять и вертеть камерой Стоя на месте. Возможно, это нормально. Но мне привыкшему к полной мобильности в шутерах, это казалось каким-то уж деревянным и неудобным. Еще и графика в мобильных 3D-играх зачастую довольно-таки уныло или примитивная из-за оптимизации. А я прежде всего хочу сделать красивую визуальную составляющую. Даже несмотря на сильную оптимизацию моделей, большинство ресурсов седало все-таки постобработка. Она делала картинку сочной, но нормально играть было реально лишь на айфонах и более-менее нормальных смартфонах. Даже касаясь монетизации, мне не слишком нравилась идея воскрешать игрока за показ рекламы. Вроде бы все круто, но как-то уж по читерски. Создавать более сложные системы с донатом не хотелось, так как это сильно затянуло бы время разработки. Опихать а рекламные паузы прямо в процессе игры, так это вообще дурной тон. Короче говоря, было очень много но, которые прям расстраивали и убивали желание разрабатывать проекта дальше. Тем не менее, я довел прототип до играбельного состояния, которое не сильно ограничивалось с но все же я публиковал это бесплатно в Google Play. Там даже показывалась реклама, но почему-то только это Тестуя. Новые сложности и непонятки, которые мне тогда были вообще не кстати, из-за них мне, честно говоря, хотелось уже забить на проект и начать что-то новое. Возможно, вернуться к платформерам. Несколько дней я даже не заглядывал в отзывы на Google Play и не читал личку в соцсетях. И, как оказалось, зря. Большая часть комментариев и отзывов были весьма положительными и даже подбадривающими. Это меня на самом деле очень сильно замотивировало, и я понял, что пора браться за дело по серьезному. Первым делом я решил, что лучше будет базировать игру на профессиональном ассете от опси, их функционала было предостаточно. Фактически я стал собирать игру заново. Все скрипты и наработки прототипа были сожжены в адском пламени, и вся графика привязывалась уже к новому функционалу ассета. Всего лишь за несколько часов работы, игра прям таки преобразилась и стала играться намного веселее и приятнее. А через несколько дней мне пришли отчеты о доходах по игре Dark Souls с консоли. Это была моя первая выплата, и тогда я еще не знал, сколько могу там заработать. Но увидев цифры и... и зная, что они не последние, я твердо решил, что мобилки подождут. Этот шутер будет консольным. Ну и для ПК, конечно, тоже. Переделав проект под консоли, стало очевидно, что аренный воксельный шут это не камильфо. поэтому было два варианта: создавать линейные уровни с сюжетом или же превратить шутер врага лика от первого лица, в котором уровни будут генерироваться самостоятельно. Изначально я воспользовался Assistant Dungeon, но столкнувшись со множеством мелких и не очень проблем в навигации, спавне врагов и предметов, а также с сохранением этого всего, я решил воспользоваться его прямым конкурентом Dungeon Architect. Подобно этих касета приходилось переделывать окружение, подгонять и создавать некое подобие конструктора. Впрочем, то разобраться с ассетами было несложно, но мне ушло около недели, чтобы получить тот результат, который меня устроил, и я все равно еще многое не понимаю в этом ассете. Чтобы уровни не казались слишком уж голыми, я добавил туда ящики и колонны, но простые, статичные ящики это же скучно, поэтому я сделал их разбиваемыми, а для полного счастья добавил систему лута. В основном это аптечки, патроны и конечно же главная валюта в игре. Запчасти. Ну, Но думаю, раз это рогалик, то и пушки находить в ящиках будет интересно. Поэтому я сделал отдельные сундуки, при открытии которых из них выпадал случайный ствол. Однако в игре было всего лишь три вида оружия и собрать их все можно было очень быстро. Поэтому я добавил новые пушки в игру и планирую добавить еще около 30 новых разной степени легендарности. Добавление первых врагов на уровне значительно их оживило, но недостаточно. Я подумал, а чего бы не давать различных маленьких NPC, вроде роботов-пылесосов и огромных крыс. сказано, сделано. Ряда игроку они не нанесут, ну, по крайней мере крыски, а вот взрывающиеся роботы-пылесосы стали интересной альтернативой взрывным бочкам, хотя думаю их тоже стоит добавить. К слову, основная геймплейная часть готова, теперь нужно добавить нового контента для генерации новых уровней, добавить десяток новых врагов и парочку боссов, а также наземный и водный транспорт для поздних локаций, которые также будут процедурными, но не в душных коридорах, а на открытых пространствах, а если вы хотите поддержать проект и попасть в тетрадь игры, то сделать это можно по ссылочке в описании. Ну а с вами как всегда был Арталаски, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, инстаграм и за заглядывайте на мои стримы на твиче, пока.